Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем цикл исторических сражений в Empire Total War. Сегодня у нас историческое сражение при Порто-Ново, произошедшее 10 сентября 1759 года. Буквально через месяц после битвы при Лагосе, которую я в прошлый раз вам показывал. Порто-Ново, сражение при Порто-Ново. Что можно сказать по поводу этой битвы? Для начала предыстория. Поскольку путь из Индии в Европу долг, адмиралам британского королевского флота нередко приходилось сражаться с превосходящими силами французов, не имея ни четких приказов, ни подкреплений. Вице-адмирал Джордж Покок оказался в такой ситуации в 1759 году во время Семилетней войны. Его войска, уступавшие противнику числом и огневой мощью, уже выдержали две битвы с французским флотом под командованием графа д Аше, поскольку третий бой на сей раз, однако, А, предстоял третий бой. На сей раз, однако, инициатива была в руках англичан. Если бы адмирал удалось содержать верх над французами возле их базы в пон де -Шерри, им пришлось бы отступить. В этом случае британский флот стал бы безраздельно хозяйничать в водах Индийского океана. После падения Пон-Дишеры французы лишились бы единственной, точнее последней базы в Индии. Примите командование, держите верх над французами, происходящими ваш, ваш флот и числом, и огневой мощью. С тактической точки зрения исход битвы сомнителен, однако в результате британцы перехватили инициативу и в конечном итоге взяли под контроль весь Индийский океан. Ну что, еще можно сказать по поводу этой битвы, например, какие были силы сторон, давайте-ка это обсудим. Силы сторон были таковы, 9 линейных кораблей у Великобритании и 1 фрегат. У Франции же было 11 линейных кораблей и 2 фрегата, то есть в принципе не такое уж и большое как сказать, подавляющее большинство по огневой мощи было у французов, однако все-таки было, да, так скажем, небольшое преимущество, надо было бы им только это использовать потери же, какие были в итоге этой битвы победа, конечно, была британцев а потери были таковы 569 человек убитыми и ранеными у Великобритании и около 1500 человек убитыми и ранеными у Франции то есть, похоже, что э, не, было, не было потерь среди кораблей. То есть, корабли так и остались при своих странах. Но, ну, видимо, были очень сильно потропаны французские линейные корабли суда И это сыграло свою решающую роль в будущем. Потому что и вправду Британия стала безраздельно властвовать в Индийском океане в течение Семилетней войны. Потому что, ну, соответственно, это была наверное одна из самых группировок главных французского флота в Индии и она просто потерпела здесь громадное поражение конечно же властвование в Индийском океане для британцев означало очень много полезного, потому что в то время Индия это была алмазом, можно сказать так, на карте мира она приносила огромную прибыль европейским государствам, которые с ней торговали, которые завозили товары в свои страны они реально разбогатели эти страны, в том числе Великобритания. Ну что, давайте-ка начнем эту битву. Здесь у нас, кстати, всего 4 корабля, что очень, на самом деле, забавно. Забавно в том смысле, что, ну, всего 4 корабля, вы что, серьезно? То есть это историческое сражение. Ну да, это, блин, просто громадная битва. Как вы знаете, я не люблю морские битвы, но, однако... Однако такая битва мне, в принципе, даже понравится, потому что она очень быстрая будет. А то, знаете ли, в империи, когда ты играешь, там 10-20 кораблей у тебя, у противника столько же примерно. Ты должен этими всеми кораблями уметь управлять, суметь выиграть, и это очень сложно. А тут четырьмя кораблями, ну, эта задача, прямо скажем, не такая уж и сложная. Это скорее просто... Просто нужно сделать все как нужно. Так, ну что ж, у нас здесь на горизонте первые корабли французов. Кстати, заб, ну, не забавно, а интересно то, что они плывут к нам, к нам по отношению под таким очень сильным углом. Поэтому, скорее всего, дальние корабли, их, которые в самом конце, они очень не скоро получатся в сражении. У нас же наоборот. У нас же все совершенно наоборот. И мы сейчас можем очень... Хорошо начать битву и разнести как минимум один корабль очень быстро. Для этого надо подойти поближе. Ну, как бы подойти поближе без опасности для себя, я не знаю. Потому что исторические сражения... Ой, блин, извините, морские сражения для меня это реально боль. Жопа боль, так скажем. И ничего интересного для меня она не приносит. Поэтому я особо никогда не интересовался этими битвами. Как вообще что должно происходить здесь, чтобы одержать реально победу. Потому что они довольно своеобразны. Это не управлять линейкой, не нападать рукопашниками. Это очень, очень тонкое дело. Так, похоже, что я все-таки упустил момент, упустил шанс. И нам придется сражаться полностью со всей флотилией. Я не знаю пока, как это будет делать. Наверное, мне надо будет зайти с тылу на их флот. Как, в принципе, сам бот делает. Он тоже хочет меня напасть с тылу. Уже заводит один корабль ко мне в тыл. Я не знаю, что сейчас я должен делать. Наверное, я тоже должен так же поступить. Давайте-ка, наверное, так и сделаем. Прямо сейчас буду заводить. Хотя, блин, на самом деле, наверное, зря я завожу сразу свой корабль. Даже не знаю, как правильно сделать бы. Так, чтобы не потерять весь свой флот. Так, давайте, наверное, оставлю два корабля здесь. Два корабля здесь оставлю. Они будут отбиваться от французских судов. Потому что они уже к нам заходят с тылу, надо их как-то немножко приостановить, что ли. А тут -то у нас уже все, корабль заходит к ним в тыл. Конечно, он потерял все значительное количество пушек, ну а что ты подделаешь, когда а, вражина обладает первым правом выстрела. Правом первого выстрела, точнее, извините, неправильно я сказал. Так. Отлично, заходим к ним в спину. Этот корабль уже, можно сказать, обречен на уничтожение, потому что мы начинаем его обстреливать. Очень интенсивно. Очень даже неплохо. Заходим прямо вообще смело к ним в тыл. Тут же пока перестрелка продолжается. Сами видите, корабль который впереди идет, он пока не может ничем ответить, однако, однако начинается неразбериха скажем так может мой корабль стрелять? нет, он прям видимо на самом краю находится стрельбы и он не может вести огонь ой, жесткая пальба жесткая битва у нас происходит судя по всему и уже один корабль их вот-вот сдастся так, нам нужно срочно зайти с тылу, потому что тут, видите, какая ситуация. Один корабль уже начинает страдать очень сильно, который, собственно говоря, первым уже начал участвовать в этой битве, он уже очень сильно страдает. Надо ему помогать. Причем как можно быстрее. Так, горит корабль, отступает уже. Разворачиваем это судно, потому что оно сейчас может стрелять по двум направлениям одновременно. Как и это тоже судно может по двум одновременно направлениям вести огонь. Так что давайте разворачивайтесь срочно. Начинайте вести огонь. Так, ведем огонь с двух сторон по вражеским кораблям. Отлично. Огонь, огонь, огонь. Хороший ущерб мы им наносим. Но сами, конечно, тоже теряем. Хорошо, так, прочности, пушки. Ну что ты поделаешь, так сказать. Ничего. В этом положении нам не получится сделать. Кроме как вести огонь по кораблям, которые у нас сейчас на нушке. Стреляйте, стреляйте всего, что у вас есть на кораблях. Уничтожайте этих французов, чертовых лягушатников. Огонь, огонь, огонь. Да, вот это прям вообще прекрасный залп. И еще один прекрасный залп. А, мои суда, похоже, что остались уже очень далеко. Подводим их ближе. Пока что здесь битва только между двумя кораблями. Моими двумя кораблями и его двумя кораблями. Наше судно, смотрите-ка, собирается отступать. Это очень нехороший знак. Нужно быстрее на подногу. Эти суда. Но, блин, проблема в том, что мы как раз против ветра плывем. То есть, совсем нам невыгодно. Закручивает мое судно, которое стоит посредине. Оно не может ничего сделать, потому что сдвинуться не получается. Возвращаются вражеские корабли. ну Смотрите-ка, все-таки у них появилась откуда-то смелость. Но я думаю, мы сейчас быстро отобьем это у них желание помочь своим друзьям, товарищам. Огонь из всех орудий. Давайте вести огонь, вести огонь. Так, хорош. Еще один залпик по ним прилетает. Так, все, сдается судно еще одно. Проблемы меньше стало у нас. Продолжаем вести огонь. Огонь, огонь, огонь из всех орудий. Ох, как достается Комте де Прованс. Это похоже, что смерть его. Прямо здесь и прямо сейчас. Так, да, они бунтуют и они начинают убегать. Далеко убежать у них, конечно, не получится. Давайте, все огонь по Провансу. Он должен сдаться. Они сдаются. Прекрасная работа, парни. Похоже, что это опять-таки Великая победа британского флота. Давайте продолжаем. Надо же добить отступающих. Надо захватить их корабль, чтобы он не попал в руки врага. Но и у них уже настолько поврежденная прочность, что я даже не знаю, мне кажется, что должно, судно, это по-любому затонуть сейчас. Но она, кстати, по-моему, еще не тонет до сих пор. Нифига у них такой, такой прям прочный корпус, что ли. Огонь, огонь, огонь. Эх, не достают. И достала немножко прям совсем. Краешком. Так, еще один корабль. Давайте-ка. Пообстреляйте их. Огонь. Ну что, вы еще не хотите сдаться? Серьезно, у вас уже все. Корабль, просто дырка одна огроменная. Он уже начинает тонуть. А, нет, это просто. <laughs> это просто волны <laughs> разбиваются. Так выглядит, как будто и вправду они тонуть начинают. Нет, к сожалению. Это не, не из-за того, что они тонут, это просто так. Так, так, так, давай, давай поворачивай. Все, почти поражение. Ну, конечно, почти поражение, блин. Я ни одного корабля не потерял, враг потерял своих пять кораблей, и все они попали к нам в нашу флотилию будущую. Ну что я могу сказать по поводу этой битвы? Еще она была очень легкая, простая. С исторической точки зрения она была в принципе значительная в Индийском океане. А в размер 7-летней войны это была капля в море, можно честно так сказать. Не такая уж и суперзначительная битва. Потому что, как и до этого было сказано, было уже два сражения. и Оба они были точно так же не очень значительными. Ну ладно, что ж, надеюсь вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Став... Я с вами буду прощаться. Я дальше буду записывать исторические сражения. Всем пока, удачи.